Каждое утро папа с мамой заходили на огород и за 15 минут делали обход, но это они ходили между рядами картофеля и проверяли, нет ли там много гостей. Жуков уничтожали сразу, тут же на огород. Папа говорит, что так он провожает ванных гостей, которые от наглета расселяются по всему огороду, а нам ничего не оставлять. Окучивание а картофеля папа проводил несколько раз все любит она. Здесь мой папа делает обход. Он любит своего Как и мы. смысле папы. За весь сезон дождей было мало. И то, они были какие-то скуды. Земля ссохла, трава вынорела. Не гора, а отбег. всегда спасает картон, для сыхания если весной его садили во влажную почву. Это я так понимаю. А вот самым приятным моим ощущением было заготовление спасательного чая. Такое название придумал папа и с ним полностью сыграли. Посуду в костю. на два ведра положили одну лопату свежего навода. Добавили туда рубленный любисток, немного бархасов и все это залили водой. Вода у нас была на тот момент теплая, и вся эта заготовка быстро начала бродить. Запах, правда, выходил оттуда не очень приятный, а когда снимали крышку, то даже бабушка уходила подальше, куда-нибудь в свой огород. Иногда папа меня жалел и перемешивал этот чай сам. В жизни своей он поглядал много, и такой специфический запах его не пугал. Перемешивать нужно было не спеша, хорошо размешивая плавающий островок из смеси с навозом, которая всегда была солома. Вот такая картина. Перемешиваем до тех пор, пока навоз не перестанет выплывать. Через несколько дней спасательный чай уже был готов. Смесь остаялась и можно делать раствор. Вот так готовит раствор А. Немного спасательного чая смешивают с чистой и теплой водой. вода пресная, то чай пьянется при выливании воды в раствор Папа Ваза Нравится опрыскивать спасательным чаем картофель. Когда он это делает, то чувствуется себя победителем, потому что все соседи прячутся, а по улице никто в это время не ходит. Эта спасательная смесь от не только насекомых, но то и людей, которые привыкли к другому аромату. О папиной технологии я сказал своему грозу, и он сказал, папа правильно делает, что для картофеля это очень полезно. Если в почве мало влаги, то картофель не сможет набрать себе нужные вещества. Картофель как поросёнок. Много ест, чтобы вырасти большими вкусами. Папа кормит картофель через листья. Так можно. На школе эту тему уже проходили. Вот такое красивое у нас картофель, может у кого лучше бывает, но наше картофель, это наш, который мы растили сами и для себя, и в этом все, мама, бабушка, я немножко, а больше всего моя маленькая племянница.